Этот Mi Band как бы 4, уверяю 100%, что это оригинал, а я вам больше скажу, у него тоже цена, как люди на это велись. Поэтому это видео это must-have и обязательно, и мы решили снять вот только ради вас. Но не повторяйте это, не покупайте такие же браслеты. Просто покажу, чем они отличаются. Надеюсь, что оно будет слишком пол максимально полезным, так что уже можно ставить лайк. Итак, начнем с распаковки вид обеих коробок и поймем, в чем же разница. Ну, во-первых, выглядит, конечно, плюс-минус одинаково, да? Тут по дизайну белое, сам Mi Band. Снизу четверочка, но, безусловно, здесь четверочка рифленая, здесь четверочка такая, образно говоря, просто краской. Сами по себе отличаются материалы коробки, здесь она более лакированная, здесь это как простой, простой картон. Определенные буквы здесь есть тоже, логотип Mi. Сзади, как видим, здесь есть наклейка, но, правда, могут ее сдирать, поэтому просто запомним 4. Что уже как бы не является неправдой, потому что должно быть написано Mi Smart Band 4, если это глобальная версия, и Mi Band 4, если это китай Точнее, вот, китайские символы четверка, это есть Mi Band 4. Далее, к саму коробку мы открываем и маем, что такое дешмана, что такое хороший Китай. Как мы знаем, есть две, два Китая, это подвальный Китай и очень хороший Китай. Вот когда мы открываем, вот тут чек еще, когда мы с вами открываем тот самый подвальный Китай, мы вот этот вот, не знаю, как правильно назвать. Еще в 2000 далекие это в похожих упаковках. И когда мы открываем нормальный оригинальный ми ну кстати, и открывается потуже все-таки, то мы видим, что он запакован примерно вот это хороший твердый лакированный тон, чтобы не спутать. Давайте даже вот так вот сделаем. В итоге, здесь у нас есть капсула, есть зарядка, зарядка выглядит вот так, и у нас имеет зарядку в виде ванночки К сожалению, сейчас ее здесь нет, сейчас фотографию оператор-монтажер вам приложит к этому видео То есть это первое отличие, сразу по которому можно легко... Дальше, сам рем... Вот мы смотрим, как выглядит ремешок не оригинала И отличительные черты с оригинальным ремешком Кстати, да, вот в такой пакетике. И вот здесь будет лежать зарядка то есть, как только мы берем его в руки, мы понимаем между ними огромную разницу. Ну, во-первых, то, что он куда плотнее. У него на другой материал корпуса. Он не имеет вот такую ужасную гибкость. Здесь какие-то зазорины, зазубины. Он сделан просто невероятно ужасно. Даже ну, можно обратить внимание. Вот. вот этот момент. Как они здесь поразованы? Здесь совершенно классный пластик, который полный. И, образно говоря, как будто там, ну, вжит. А вот здесь вот, эта капсула, она просто вот убирается Пуговичкой добавить. И вообще можно оттуда вытащить. Что мне сделать вот здесь? Здесь она стоит state Далее. Ну, с ремешками... Здесь полное вообще, я не знаю, что можно сделать вот так вот. Здесь, соответственно, так вот сделать. Так, вырежи, пожалуйста, это. Но ведь не это нас интересует. Ремешки можно не Неважно. Сам MiBet, сама карта... Все интересное. Я нужно временно отложить...